А меня, меня не всунула, да? Ты поняла. Тебя... Ты, всу, ты всу, все есть. Засунуто, засунуто. Ну, кстати, видите, за ручки, типа, держимся. Да, буквально. Где-то там внизу, вот, держимся за ручки. Где-то там внизу? Где-то там внизу. Окей, я уже... Ручки на столе, ручки над столом. вот ты. Где я? Я ты Сип. Вот подожди, ты. а подожди, где, где вот. я Вот, вот, я сзади Я нышу тебя в спину Почти Точно... <смех> Ты меня где не ты? видишь? Я, я тебя не вижу Я прям перед тобой кручусь А, то есть я Стив и я еще невидимка, да? <смех> Настолько, да? Ага, ага, я тебя <смех> <смех> <смех> Не, вот, это ты <смех> это, это, это я, да, спасибо, что наконец-то увидела меня нас, Вот, вот, есть я... Стой, стой, стой может стой. быть два Кто из них? Кто? Я не знаю. Кто из них ты? Тут ников нет. А, я, я, Тут нет ников. Я рядом, вот, смотри, это я, это я. Кто ты? Мне все Стивы! Кто ты? А вот меч! Вот меч! У него меч! Стреляет в него, у него меч! Будем будем ли мы говорить наши роли? Нет. Нет, нет. Нет, нет. No, God! No, God, please, no! А ты на стриме Всё. не подглядываешь, точно? Нет. В чате пишешь, Нет. что не подглядываешь, точно. Но я в чат не буду смотреть, ну и точнее наоборот. Да, да. Ну ты смотри. Она связала меня. Прикрепила ко мне PNG картинку. Теперь я должна играть в P2. Ага. Да, на самом мой, деле мы да. не держимся за ручки, и прицепила к себе наручниками, да? Да. Вот так я вполне не против. Ладно. Не смотри на Павлика. Не... Тебе не нужен павлик. Заходи к жителю в магазин. Давай. Краткое обучение, пока мы не сдохли. Эми, защитница кровати. Я все еще стою и фармлю. Так себе на защите открывать на самом-то деле. А я пытаюсь? Я просто стою вообще-то на самом деле. Я как-то темчик, понимаете? Я когда пишу удачу. Я солнышко, понимаете, да, да. Солнышко. Да, да, да, солнышко. А знаешь, как у меня есть план? Мы сила, мы мафиози, мы семья, в конце концов, да, чат, да? хорошо сказала, ладно. Ладно, мотиватор. Да, да, в том-то и дело, мы всегда держим удачливый позитив, вот это все. Ага. Ага, ладно, хорошо. Даже без того, что мы можем сдохнуть прямо сейчас. Это возможно сейчас А, больно. Я все еще возьму палку, палка поможет мне, я надеюсь. Это что было? Это что было? Он, он попал, окей. Он а, выстрел нет. через магазин, а он, что, он попал. Должна... Пожалуйста, спросите, пожалуйста, А где, где ты? А я стояла возле тебя, моя милая, я стояла возле тебя, тебя молния пронзила. А это хорошо? А почему тебе молния? Вообще нехорошо, нет, меня выстрелили. Ты можешь спрятаться. По сути, осталось ты и голубые. Либо ты их убиваешь, либо ты их я выматываешь Я ничего не могу сделать! Ну, слушай. слушай подожди, у меня нет слушай. блоков, у меня нет блоков, я не знаю, что это, что это такое. Я, я меня... не знаю, у меня, паника, у меня слушай, слушай, Эми, у меня есть тактика. Тактики, мне ноль тактики, У меня, тактики, у меня, тактики, ребят, у у меня есть тактика. Смотри, тактика называется тактика крыса. Ты берешь, покупаешь блоки. У тебя есть блоки? Покупаю блоки да, покупаю Покупай блоки. еды, еды. Есть? Нет, я не знаю, где еда. Покупи я еды. не знаю, где она. А, Разные. Раз раз раз Разные. Да, так, а, так отойди. А От, можно, без отходи. А можно без еды. Можно Я без еды. Хорошо. Хорошо. Беги назад, смотри. Нет, нет, нет, не наверх, не наверх. Смотри, наоборот, вниз. Даже а вниз. Чего? Смотри, ты ставишь вниз блок чуть-чуть. Прыгаешь на него. Ставишь еще вниз. Да, верхний ломаешь. Ломай верхний. Не оставляй за собой следы. Нет, следы не оставляй. А у меня не... Тогда рукой. Так, на шифт, сядь на шифт, на сиди на шифте, только на шифте, только на шифте, только на шифте, uh, давай еще ниже, еще ниже и в бок, еще ниже и в давай, давай, давай, да, и не забывай за собой ломать, Я главное не скрытность, не... давай, давай, ломай, <связь> давай самый низ, а потом там У тебя много блоков, сделаешь себе коробку, будешь сидеть, <связь> это какой-то абсурд. Это тактика красивая. Это, это и есть Майкр, да? Что, что значит корни? Происходит, а происходит... твое бессмертие. Быстрее, быстрее застраивайся. Сейчас я так обкупать, да? да. Да, он пытается тебя застрелить. Он психует кста. Возможно, скоро он выйдет. А почему он не может ко мне просто прийти? Знаешь, он сейчас это и делает. А, нет, уже нет. Он пытается тебя прострелить почему-то, но это так не работает. Это так не работает. И меня. Я даже вот так сделаю Это так не работает Застраивайся Вот да сейчас застраивайся не... как только можешь Да я не знаю Старайся себе а. сделать как можно больше укрытия каждый раз Я не знаю, что у него еще есть с собой Я на себя жалкую коровку Ты все сможешь, давай-давай так, он ушел за припасами. Ты можешь выкопаться и перейти в другое место. А у меня нету вообще ни кирки, ничего. Ломай поделаю. руками. Ломай руками и заходи, смотри. Там у, у тебя э, какая-то... С левой стороны есть такая выемка. Ты можешь в нее простроиться, и там у тебя не сломает. Просто очень аккуратно иди. Вламывай... Нет, не, не в другую сторону. В другую сторону. И в другую. В другую? Ну ладно, да, можно сюда. Хорошо, ладно. Давай сюда. И вот, вот в эту выемку давай застраивайся. Ого. Да-да-да, давай в пещеру прячься. Мама, спаси меня. Спасаю тебя. Мамы нету, да выклянуй. Максимально, максимально много блоков себе ставь. У меня нету блока в том и дело. Уже нет. Тогда делай коробку. Тогда коробку. Ну что тогда делай коробку? Uh, Убери свои грязные regoku, я, я попала в какое-то непонятное почему, почему сегодня Я не могу нормально поиграть А uh, я не могу uh, Обычно ты можешь нормально, нормально поиграть? Он пишет какие-то странные слова Это Обижает ли он тебя? Что? Обижает ли он тебя? Я не знаю, может быть это Называть так ну, Слани, я, я не знаю. Я я, я... я... не знаю. Не знаю, что, что значит обижать или что? <сёк> я не понимаю, обидел он меня этим словом или нет. Вроде как да нет, но я не знаю просто, что это значит. Что там за слово? Скажи да. нам. <сёк> я не хочу его произносить. Оно непонятно произносится, понимаешь? Ага, ага, ага. <сёк> <сёк> <сёк> ага. Ага. <сёк> Звучит как страшное слово. Звучит, как страшное. Как очень страшное слово. И, ищу девушку со скином я на дереве. Сейчас мне все нравится. Вот я купила железный меч, поставила стенки желтого цвета. Я думаю, это прогресс, ребята, это а прогресс. Ч... Это очевидно прогресс, конечно. Да? Это... Какой-то прогресс, да? Какой-то есть. Да. Я надеюсь, я больше не буду строиться, как крыса, как ты. Ну-ка, давай, давай. Напарай, напарай. Почему вообще он вообще просто приходит? Просто, просто? так? Mm -hmm. У него ничего нет, но он пытается... Нам на базу прямо. А куда? Где, где он? Oh. Он хорошо подготовился, но он нас не сможет. Почему? Так много? Да. Потому что мы все вместе. Ah, ау! Я попал... Мне кажется, мне попало в почку. елки палки Возможно, тебе типа попало попал... в голову. А! Нет, мне попало куда-то ниже. И в плечо. Это выглядит ужасно Дело, э, он... Юли... Нет, не надо а? Он мне делает больно Очень больно Я да, представляю, что он делает тебе больно О, Я говорю, он пострел. Ты видишь, куда попал мне в стрелку? Видишь? Да Прям в середине Прямь, Прям туда Это больно, это ужасно больно Золото, мне не хватает Он ломает на мостик, кстати Я купила тебе топор Спасибо. Ты где? Он стреляет по нам. О, oh, yeah. <became> oh, я вижу. А могу, ли я, а могу ли я вот так сделать? Подожди, отойдите. Кто это делает? Я вообще не wow. здесь. Так, они отошли, да? Их нет? Они отошли вроде, да. Я их сомневаюсь. Моя цель — отдать тебе всего-то топор. Держи, детка Бера. Я тебе его просто швырнула. Вот его нет. В смысле его нет, я же тебе давала. Нет. Все, не мы мы все потеряли. Мы потеряли топор, я, который я купила. Ладно, Прости. давай так. Я куплю тебе новый топор. У куп... мне не хватает одного золота, чтобы купить тебе кирку. Кирку, да. Иди сюда, на этот раз возьми меч. Ой, возьми. Я, В, Возь... Сзади давай. Так. О! Спасибо, спасибо. А где он? Давай Легендарная... А! а, нет, он убил меня Почти, почти была лег... я бы уже хотела речи красиво говорить сейчас не... будет. Можно я просто пойду нагло к нему и... Попытайся, меня... если ты пройдешь сквозь него, я не знаю как Сейчас будет мозг к победе Сейчас я сделаю мозг к победе заметила, как просто на меня летит стрела, и я так безнадежно просто иду, и понимаю, что сейчас меня убьют Мне кажется... Ой, я она упала это все, Моя удача меня потеряла. Mm -hmm. сейчас, сейчас просто не, я просто не вижу смысла играть. Ah! Я боюсь, я, я боюсь. Они слишком мощные. Очень так, спасибо. так, тебе целится, к тебе целится. Ah! А oh. <сORK> <сORK> я сама <сORK> <сORK> упала. В Две... общем, поможет. Очень сильно oh. поможет. Всё, да. давайте. Давай. Бегом! Фрэй. Прячься там, смотри, держи алмазы. Нет, я не могу. <сORK> держи, <сORK> держи <сORK> Я упала. Мы надеемся. А как, ну как с ними играть, правда, если они просто вот стреляют и все? Плохо, она плохо, она плохо. О, нет, реально плохо. О, да, о, да. Я люблю всех, но я не хочу умирать. Знаете ли. А я уже все смирилась. Смирилась? Ну, так, я в бою, знаешь, сколько раз погибла. Меня просто без регенерации, она... меня весьма быстро лечит. Это не больно, на самом деле, Хотя, да, я сейчас подходил к 10, наверное, будет больно, да, но... Больно. Но ничего страшного. Есть же там у вас рай, ад, да, все дела? Может быть. Значит так, выводы какие? Играть на графе я не умею. Повар из меня плохой. Что такое борщ? Я не знаю, меня обзывают, меня убивают. Я убила, по-моему, раза 9. Да, человек 9. Так, а что я еще сделала? Я также посидела здесь с вами народ. Да мне было забавно с вами посидеть. Надеюсь, мы с вами еще встретимся обязательно.